Устойчивость и критичность обычно представляют в смысле возможности сети поддерживать работоспособность при наличии постоянных внешних нарушений. Мы видим множество замечательных примеров такой способности. Экологические сети, которые сохраняются даже при экстремальных изменениях в окружающей среде. Сети связи вроде интернета зачастую сталкиваются с неисправностями, ошибками и атаками, то есть локальными событиями, которые могут привести к катастрофическим глобальным сбоям. Но также мы видим и обратное, когда небольшой сбой, скажем, в финансовой системе, может нарастать и в итоге повлиять на систему целиком. Исследование сетевой устойчивости пытается понять, как и почему такое случается. Устойчивость можно сопоставить со связностью, в том смысле, что связность работает на объединение системы. Как мы замечали ранее, без связности части системы могут стать оторванными и разрозненными. Если прекратится приток крови какой-нибудь части тела, она атрофируется и зачахнет. Или если дети перестанут разговаривать со своими родителями, тогда семья станет раздробленной из-за недостатка общения. Поэтому в разговоре об устойчивости и гибкости мы зачастую задаемся вопросом, что произойдет с общим уровнем связности сети и ее объединенностью, если мы уберем некоторые части или связи. И что не менее важно, как будет этот сбой распространяться в системе. Можно представить сбой в свете сетевых узлов, выясняя, что будет, если сколько-то из них убрать. Это называется просеиванием вершин. Но мы также можем рассматривать сбои в терминах устранения ребер. Это просеивание ребер. Еще одним ключевым фактором является то, выполняется ли атака спланированно или случайным образом. Если говорить об устойчивости в терминах узлов сети, тогда ключевым фактором можно назвать распределение степеней между узлами. Чем выше распределенность, то есть существует большее число хабов, тем сеть более уязвима для спланированной атаки. Однако при случайной атаке распределение степеней не так важно, потому что такие части централизованных сетей как хабы особенно уязвимы к спланированным атакам. Как мы уже отмечали, распределенные сети устойчивы к спланированным атакам, а безмасштабные централизованная сеть особенно восприимчивы к атакам такого вида. Спланированная атака на крупные хабы сильно сократит количество связей в системе, значительно увеличивая среднюю длину кратчайших путей. Это ключевая характеристика объединенности всей системы. Все это согласуется с данными, полученными опытным путем из интернета и всемирной паутины, которые показывают устойчивость к случайным атакам, но серьезно страдающие от спланированных атак из-за наличия в сети крупных хабов. Теперь о просеивании ребер, то есть ситуациях, когда связи нарушаются и исчезают. В этом случае важным фактором становится степень посредничества в сети. Если помните, посредничество измеряет количество ребер мостов, которые являются критичными, незаменимыми связями между различными кластерами. В качестве примера можно взять Малакский пролив, участок моря между побережьями Малайзии и Индонезии. Он связывает морской транспорт из Азии с Ближним Востоком и Европой. Примерно 40% мировой торговли и 25% всей сырой нефти проходят через эту критическую связь мировой логистической сети. Это пример связи моста, которая снижает устойчивость системы, делая ее намного более восприимчивой к спланированным атакам. Устойчивость зависит не только от сбоев узлов и ребер, но и в значительной мере от того, что происходит, когда это случается. Другими словами, остается ли сбой там, где возник или же начинается цепная реакция, что зачастую и происходит. Например, сбой в электрораспределительной сети может повлечь перегрузку других электростанций, распространяя сбой дальше. Когда мы моделируем устойчивость терминных внешних нарушений, передающихся по сети и разрушающих связи и узлы на своем пути, мы хотим узнать, насколько легко они распространяются и каково в сети сопротивление этому распространению. Один из методов предотвращения распространения сбоя заключается в использовании резервирования и избыточности. При проектировании сетей резервные буферы часто искусственно накладываются на сеть. Однако, если взглянуть на устойчивость экосистем, то в них она организована в виде многообразия. Многообразие – это и буфер, в котором различие между узлами выстраивают барьер для полного заражения, и в то же время это форма избыточности, так как используются достаточно сходные составные части. Мы можем просто заменить один компонент другим. Такое многообразие отношений часто встречается в виде слабых связей. Связи в сети можно разделить на сильные и слабые, что, вообще говоря, способ определения связи на основе частоты взаимодействий. Таким образом, в социальной сети сильная связь будет с тем, с кем вы взаимодействуете ежедневно. Сильные связи чаще всего встречаются между членами одного кластера или клики, тогда как слабые связи могут существовать с теми, с кем вы общаетесь раз в несколько месяцев или даже раз в год. Хотя сильные связи могут превалировать в сети количественно, слабые связи важны, так как они связывают узлы из разных кластеров, становясь мостами, добавляющими сети разнообразие. А это может быть жизненно необходимо для обеспечения устойчивости, если какой-нибудь участок сети станет зараженным. В пример можно привести феномен группового мышления. Это когда небольшая социальная группа во многих случаях быстро приходит к общему мнению по некоторому вопросу, без основательного рассмотрения различных вариантов. Однако, если, скажем, внедрить в группу внешнего консультанта, они получат слабую связь и отличающуюся точку зрения, что будет противостоять групповому мышлению. До сих пор мы говорили о статичных моделях устойчивости и распространения сбоев. Хотя, конечно, многие сети в реальном мире более динамичны. Сеть может приспосабливаться к некоторым внешним нарушениям. Например, в сетевых маршрутизаторов есть таблица маршрутов, которые хранят сведения об эффективности сетевых путей и отправляют пакеты, основываясь на этой информации. Если устранить какой-нибудь набор ребер, маршрутизатор будет динамически перенаправлять пакеты, т.е. поддерживать работоспособность сети. То же самое происходит в логистических сетях, криминальных сетях, да и в любых сетях, имеющих какую-нибудь систему управления, которая позволяет им приспосабливаться. И напоследок, рассмотрим еще один аспект. Связность в вопросе устойчивости – это обоюдоострый клинок. Связность приводит к объединению, что является главным источником устойчивости, так как сцепляет компоненты сети между собой. В то же время связность может служить проводником распространения катастрофы. Недавний финансовый кризис служит хорошим примером. Неизвестные зависимости между сложными финансовыми инструментами и организациями привели к быстрому поражению. Поэтому необходимо знать, что каждая связь сети имеет свою цену в терминах устойчивости. Если она не содействует объединению системы и усилению стойкости, тогда она может наоборот быть вредной, потому что добавляет еще один путь для распространения заражения. Не нужно питать иллюзий по поводу того, что связность всегда хорошая штука. Исследования показали, что в некоторых обстоятельствах связность до некоторого момента усиливает устойчивость системы, а после превращается в гиперсвязность, которая может просто добавлять пути распространения сбоев, увеличивая хрупкость всей системы.